А спонсор этого видео, моя группа ВКонтакте и мой Телеграм-канал, там очень много всего интересного, я прошу тебя подписаться, поддержать меня. Всем привет, с вами я, Артём. Странно, да, если бы был не я, может кто? Может он? Да нет, вряд ли. В последнее время я заметил, что вам заходит видео с обзорами девайсов от нового бренда DNS -а Ardor Gaming. Поэтому я пошел, поднял свою попку, дошел до ближайшего DNS -а и купил... На мой взгляд, интересную штуку Это единственный геймпад У них их вроде штуки 4 или 5 Короче, не знаю, я так мельком пробежался Этот геймпад мне понравился внешне Потому что мне очень нравится визуально, как выглядит геймпад от PlayStation 5 Это, как видишь, его полная копия Внешняя, по крайней мере, по функционалу Мы с тобой разберемся дальше Я подумал, блин, всего лишь 2100 рублей за геймпад Геймпад от 5-й плоки стоит, по-моему, 1006 рублей Точно не знаю, где-нибудь вот здесь увиду сейчас. За такие деньги что же может нам предложить Ardor Gaming? А может он нам предложить максимально дешевую упаковку? Серьезно, я вспоминаю, как я распаковывал их клавиатуру Ardor Gaming патрон вроде бы, да? За 7000, а оно уже стоит 8. Есть, не суть, неважно, насколько там была приятная упаковка. Я реально был удивлен, что за такие деньги DnS может э, вот такой вот подарок нам сделать. Здесь же геймпад упакован просто в коробку, а внутри какая-то фигня, вот, не знаю, как тебе объяснить, ну, так упаковываются максимально дешевые девайсы, это не тот уровень, могли бы этот демпфер хотя бы сделать не пластиковым, а каким-то, не знаю, из пенопласта, или какого-то картона более премиального, короче, я считаю, что можно было это сделать, вот, за упаковку сразу минус, комплект, провод, плюс геймпад, плюс фирменная наклеечка, плюс инструкция, ну, не богато, но за комплект ругать не буду А вот сам вот этот вот, знаешь, момент, когда ты распаковываешь Многие считают, что это не важно Я считаю, что это важно Потому что все-таки первые впечатления от устройства Они идут от того, как оно запаковано И если устройство запаковано так То твои первые впечатления, что ты купил что-то дешевое Теперь про сам геймпад Начнем немного с предыстории. До этого я держал в принципе в своих руках только геймпад от Xbox Это вот э, геймпад от последнего бокса и Xbox Series X, вроде так Который идет с ним в комплекте Также у меня есть геймпад от Xbox One а Это привизия Xbox из 2013 года И также у меня есть геймпад от Xbox 360 То есть мне вот сравнивать только с подобными геймпадами А это как бы геймпады, ну, не того уровня <laughs> Вот этот геймпад стоит, по-моему, тоже 106, Как сейчас геймпад от пятой Соньки Сравнивать я буду, к сожалению, с ними Итак, как геймпад лежит в руке ну, с этим проблем никаких нету, потому что форма геймпада от пятой блоки... То есть, они же не сами придумали правильно эту форму. Они ее, как бы, не буду говорить, что украли, позаимствовали. Потому что мы все с вами заимствуем. Да, я тоже заимствую что-то у кого-то, кто-то тоже у кого-то заимствует, да? Да, челики, которые называют свои видео «Рабочее место ноунейма», это я придумал! Я это придумал! Я! Я! Это я придумал! Ладно, на самом деле, мне... Мне даже приятно, что я такие ролики вижу, серьезно. Я чувствую, что я кого-то на что-то вдохновил. Когда-то меня кто-то на что-то вдохновил. Ребят, вы, вы бы знали какое-то чувство? Итак. Сам геймпад. Я не могу сказать, что он некачественный, не могу сказать, что он качественный одновременно. Пластик вроде бы и неплохой, но и не дотягивает до уровня пластика Xbox. В целом нормально, держится в руке приятно. Крестовина хорошая, к ней у меня претензий нет. Кнопки вот этот вот X, квадратик, треугольничек и кружочек тоже хорошие. Стики тоже неплохие, приятненькие такие. Бамперы и триггеры это кнопка... R1, R2 и L1, L2 Они ужасны Во-первых, они безумно громкие Они неприятно нажимаются И у них есть холостой ход Момент, когда ты нажимаешь, а кнопка не срабатывает Это ужасно, такого не должно быть Такая же фигня, похожая, аналогичная Называется она немного по-другому Это мертвая зона Она есть у стиков ты их тоже как бы можешь чуть-чуть так дергать в бок. Они при этом не реагируют. То есть никакого движения не происходит. Сзади есть две кнопки, на которые ты можешь что-нибудь настроить. Но я не знаю, кому это надо. Ну, просто есть и есть, я должен был тебе сказать. Теперь небольшой саунд-тест. И для сравнения, вот старенький геймпадик от Xbox'а. Ну а теперь переходим к самому интересному, это подключение геймпада к ПК. Вот тут, вот, собственно, и заключается первая проблема. Смотри, у них есть инструкция, в которой написано, что геймпад можно использовать с PlayStation 5, с PlayStation 4, с PlayStation 3 и ПК. Но про подключение к ПК не написано ровным счетом ничего. Там просто указано, что э, зайдите в Bluetooth и подключите ПК. Собственно, как я должен догадаться, что геймпад подключается к ПК... Точно так же, как подключается геймпад от PlayStation 4 к ПК. Я не знаю, могли бы это просто указать там, да? То есть нужно было зажать пару клавиш. Это вот эту и вот эту. Пока не начнет мергать вот этот светодиод. Но откуда я должен был это знать? Я потратил на это, серьезно, минут 20 сидел. Все кнопки зажимал, не знаю, все перебирал. В итоге Настя взяла, загуглила и оказывается вот две кнопки надо было зажать. Ты скажешь, Артем, ты мог загуглить сразу, да, догадаться. Я не должен догадываться. Вот, у них есть инструкция, и в этой инструкции можно было просто вписать сочетание клавиш. В чем проблема, я не понимаю. Это очень неприятно сразу было, вот мне это не понравилось. Далее второе разочарование, и оно для меня самое главное. Оно перекрывает все проблемы, которые я озвучивал до этого. Геймпад от PlayStation поддерживается в очень маленьком количестве игр. Из тех игр, что у меня были скачаны, я проверил на Apex Legends. Вальхейм и Genshin пакт И вот последняя игра Genshin Impact. В ней геймпад завелся. То есть в игре предусмотрена раскладка под PlayStation 4. Честно, я и подумать не мог, что такая проблема есть. Я просто ну, не знал. Я до этого подрубал геймпада от Xbox а к компу. И... Все геймпады от Xbox а поддерживаются во всех играх. Сразу коннектится все быстро, удобно. Будь то провод или без провод. Все у тебя сразу. Ты просто запускаешь игру. Игра видит, ага, у тебя подключен геймпад. Все цепляется и ты спокойно играешь. Тут нет, тут не так. Тут как бы заходи в настройки ищи, чтобы в настройках была поддержка раскладки геймпадов для PlayStation. А. Я в этом видео не буду рассматривать подключение этого геймпада к PlayStation. Потому что у меня просто нет PlayStation. А, и я его брал... Чисто чтобы погонять в игрушки на ПК Я специально взял именно этот геймпад Мне понравилось как он выглядит Понравилась эта вот форма PlayStation геймпада Как стики расположены Я хотел что-то новое попробовать Я попробовал я не могу тебе это советовать Слишком уж много всяких недочетов Неприятный момент с холостым ходом триггеров Неприятный момент с мертвой зоной стика Ну и в конце концов то что ты просто сможешь поиграть в одну игру из 10. Ну, это как бы уже совсем никуда не идет. Честно, я не знал, что такие проблемы с геймпадами существует и это конкретно по-любому не проблема этого геймпада это проблема геймпадов PlayStation. А. может есть какие-то эмуляторы, какие-то дополнительные настройки но я хочу, чтобы вот было как у xbox я геймпад подключил, в игру зашел, все работает чтобы мне не надо было париться, потому что обычно, когда я беру геймпад, я хочу расслабиться, я хочу просто сесть и пройти какую-нибудь сюжетную игру на чили, на расслабоне, этот геймпад мне этого сделать, к сожалению, не дает по всему остальному, я не могу ничего сказать плохого, геймпад в принципе, реально средний. Стоит ли он своих денег, то есть 2000 рублей? Для меня не стоит. Я его пойду верну в DNS после этого ролика. Могу ли я тебе его рекомендовать покупке? Тут нет, скорее не могу. Хотя, может быть, если тебе нужен налог твоего оригинального геймпада для плоки, да, чтобы купить там второй геймпад и с друганом в какие-то игры играть. Ну, наверное, можно купить, потому что там по-любому все будет работать. А как для ПК, нет, точно нет. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, это видео тебе понравилось, чем-то помогло. Обязательно ставь лайк, пиши комментарий. Вот. С 1 мая тебя, да, это видео, наверное, выйдет 1 мая. Поэтому с праздником тебя, всех вас. Вот, ребят, придите день хорошо, отдохните. Я вот тоже отдохну по-любому после этого ролика. Пойду что-нибудь поделаю, может прогуляюсь, не знаю. Вот. Еще раз спасибо. Пока.